Приехала машина с ошибкой по корректору фар. Audi, Volkswagen, принцип остается одинаковым. Система может быть с адаптивным светом, может быть, быть без адаптивного света. Корректор фар в зависимости от нагрузки кузова регулирует поднятие и опускание света. Адаптивная плюс – Добавляет функцию заглядывать за поворот налево-направо. Данная машина была неадаптивная. Неисправностей может быть несколько. Питание на блок управления корректором, то есть системой. Сам блок, проводка, ну а также остаются фары со своими элементами управляющими. Так как не работала всего лишь одна фара, то напряжение, поступающее на блок от металла, что было уже легче. Если у нас была вторая фара донорская, то легче было самым примитивным образом это подкинуть донорскую фару, включить тест исполнительных механизмов и посмотреть, работает, не работает. Если бы оказалось, что не работает, соответственно, дело было бы до, либо в разъеме, либо в проводах, либо в самом блоке управления, что выяснялось немножко бы другим путем. Давай, Там мне платочки наверное, надо. Так, сейчас. Да, я тут я сейчас покажу, Значит, все у нас получается. Ну, минут 15 кули. Вот какое. Видишь, он спокойно в бок у тебя выйдет. Спокойно уйдет в бок, угу. без проблем. Куда ты эту дел ты? Кого? Вот она. смотри вы там давите вот сюда и вы щелкиваете. она у вас вышла угу. после чего спокойненько с, с такой-то матери или без нее Но ну, нам нужно еще шарик вот, вот, вот, вот, вот. его качнуть либо на себя либо от себя так, сейчас я корректор чуть отодвину подальше, дальше, чтобы у меня был. Так, ну киносъемка тут уже ну, прекращается. Да. Я думаю. Приподнимаем, приподнимаем чуть-чуть на себя фару, но ну, вот именно саму линзу и в бок и вытаскивается. У нас шарик выходит из этого места. Все. Окей. Да, съезгут. Сборка в обратной. сразу подрегулируем также по, дли по длине штука сперва загоняем шарик прокручиваем Оп, и вставляем положим. обратно О, японский бог подключаемся удаляем ошибки делаем тест проверяем все готово. Сейчас я сделаю изображение, чтобы видно было. Ага, включай.